Российский завод Volkswagen Group Rus вскоре обретет новых владельцев. Во всяком случае, об этом сообщает коммерсант со ссылкой на собственные источники. Напомним, что калужский конвейер, в прошлом году отметивший 15-летие, способен ежегодно выпускать 225 тысяч автомобилей. До прошлого марта здесь собирались кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также родственные лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rabbit. Сейчас приобретением простаивающего актива заинтересовалась АФК-система. В случае, если сделка по продаже завода состоится, российская инвестиционная компания может создать целый машиностроительный холдинг. Также источники издания сообщают, что АФК планирует привлечь крупный казахстанский холдинг «Алюр». Этому автопроизводителю, в свою очередь, принадлежат весьма продвинутые сборочные площадки «Агромаш Холдинг» и «Сыра AutoProm. Автопром». На последний трудятся свыше 2000 человек, а основной продукцией долгое время были автомобили Джаг. Но недавно Кастанайский завод вдобавок наладил сборку кроссовера Kia Sportage, а вскоре компанию-паркетнику составит седан Kia Cerato. Что касается возможного будущего калужского предприятия, то оно, как сообщают собеседники коммерсанта, продолжит выпуск имеющихся моделей. Правда, для этого придется найти поставщиков из дружественных стран. Впрочем, у Алюра имеются китайские совладельцы, поэтому нельзя исключать, что казахскую сторону привлекают как раз для того, чтобы наладить поставки необходимых компонентов через Поднебесную. Кстати, в Калуге помимо автомобильного, имеется и моторный завод Volkswagen. Но интересен ли он покупателям, коммерсант умалчивает. Бывший автозавод Ford Motor во Всеволжске арендован деревообрабатывающей компанией, и в ближайшее время арендатор организует на территории производство пиломатериалов. Само событие осветило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Впрочем, завод уже давно не автомобильный и даже не завод. Ford все закрыл и вывез еще три года назад. В декабре 2021 года цеха купила корейская компания Sangwoo High Tech. Во ФСЕВЛужке хотели наладить производство компонентов для петербургского завода Hyundai Motor. Однако весной 2022 года конвейер, с которого сходили Креты, Солярисы и Рио, остановился, и Sangwoo High заморозила свой инвестиционный проект.